В Елабужском институте Казанского университета состоялась встреча с руководителями учреждений среднего профессионального образования Татарстана и Удмурти. Все подробности далее. Встреча прошла в рамках дня открытых дверей в сопровождении директора института Елены Мирзон. Гости смогли посетить аудитории и лаборатории вуза, ознакомиться с учебным процессом и задать вопросы преподавателям. В рамках обзорной экскурсии руководители колледжей посетили дом научной коллаборации имени академика Камиля Валиева, корпус отделения психологии и педагогики, а также ознакомились с особенностями образовательного процесса в университетской школе. Мы увидели такую структуру, что у вас университет не только, например, со студентами работает, да, у вас такая связь и со школой, и с детским садом. Да, и получается, что студенты получают такое, такое комплексное, комплексное знание, да, что, конечно же, отразится в будущем в их профессиональной деятельности. Сотрудники Елабужского института Казанского университета представили вниманию гостей весь спектр направлений, которыми могут воспользоваться для последующего обучения выпускники колледжей Татарстана и соседней Удмурской республики. Помимо педагогических дисциплин, это также специальности в области информатики, профессионального обучения, менеджмента и юриспруденции. Наша задача в основном заключается в том, чтобы наши выпускники педагогической специальности были где-нибудь Трудоустроены, ну или работали, учились по специальности. Да, Тут да. вообще мне прекрасная атмосфера очень нравится. И когда приезжают наши выпускники после филиалов, после института Елабужского очень довольны. Напомним, что в марте этого года в Елабужском институте состоится день открытых дверей уже для самих выпускников колледжей. Диана Желенкова, Айдар Нурмеев, Универньюз.